Добро пожаловать, ребят, на шестнадцатый этап формула 1 на Гран-при России. Что же, долгожданная Россия закончились у нас уже давно европейские этапы, и теперь мы потихоньку начинаем уже путешествовать по миру, возобновляя в Россию. Следующий этап у нас будет уже в Японии. В России, в принципе, как я ожидал, у нас все было очень и очень хорошо. Повезло еще с настройками, я попал очень хорошо в них. Да так, что у нас был очень низкий износ покрышек что позволило без проблем пройти и на софте в, трой, в третий сегмент, и на мидиуме еще и проехать всю гонку, и при этом он был еще достаточно износоустойчивым. Поэтому никаких проблем у нас в фражке не должно было быть, возможно за исключением одной, и именно моего напарника Даниила Квята. Все-таки у нас одинаковый болит, и поэтому более-менее одинаковые шансы. Как мы поняли, на прошлом этапе в Сингапуре он занял третье место, что было уже неплохо. Мы вдвоем зашли на подиум, также между нами был Гасли, поэтому может быть в этот раз мы сможем зайти также вдвоем на подиум и может быть сможем сделать дубль. По крайней мере, в квалификации мы это уже смогли оформить. Первое-второе место за нами, потом уже идут Мерседес Боттаса и болит Рейсинг Пойнт а Чака Переса. Также Льюис у нас квалифицировался только на шестом месте, что для нас очень и очень хорошо. Еще было бы лучше, если бы он доехал на этом шестом месте, ну, в а, идеале, чтобы он не финишировал в очках. Опять же, это все идет для того, чтобы мы смогли выиграть. Чемпионский титул. Ладно, перейдем к стартовой решетке, которую я немного уже озвучил. Первое место за мной, второе за Данилу Кэтан, третье место за Вальтри Реботсон. четвертое Чака Перес, пятый Максер Версаппер, шестой Юис Хэмилтон, седьмой Себастьян Кертин, восьмой. Кевин Магнусон, девятое Ланда Норрис и десятый Ника Хюлькенберг. У нас в топ 10 отсутствует Леклер, который взял штрафы, и Гасли, который также взял штраф. Вот под конец все начинают потихоньку набирать эти же самые штрафы, так что, возможно, в Мексике или в Остине мы увидим еще больше штрафов и возможно там прям перемешается полностью на стартовая решетка. Как я и говорил, стратегия вводим стоп и переходим к старту. Газма красная нить, я неплохо срываюсь в этот раз с места. Тут же меня Квят пытается обойти справа, бота слева. И тут мне самое главное было дожить именно до первого нормального поворота, не до того небольшого изгиба. Но, к сожалению, пят не обошел, я думал контратаковать во втором повороте, но решил не лезть, все-таки первый круг и гонку выиграть На первом кругу не очень, я могу себе сломать переднее крыло, еще кряту что-нибудь сделать, и по итогу мы оба еще и проиграем за меня. Поэтому рисковать не стану, все-таки у меня есть темп, и я смогу погнать пяту чуть позже. Ботас меня также пытался обойти, из-за того, что еще и раньше начал оттормаживаться, он смог со мной поравняться и за это мы еще весь первый сектор проехали бок о бок, что дало кряту некоторое время, чтобы оторваться от меня, больше чем на секунду. Ферстаппин еще также хотел к нам подлезть, но Ботос его вытеснил, со словами третий лишний, и поэтому продолжили уже борьбу вдвоем. Также позади у нас Юис боролся с Пересом уже за пятую позицию, ну и Перес со старта проиграл свою позицию по отношению к Ферстаппину. Но, в принципе, у Переса была интересная борьба с Льюисом, которую он смог все-таки выиграть и удержать свою хотя бы пятую позицию. По крайней мере, ему нужно теперь вернуть свою четвертую по отношению к Ферстаппину, который все-таки ее отобрал. Но из борьбы с Льюисом Перес немного подотстал по отношению к Ферстаппину, но уже к третьему кругу он смог отыграть это отставание и по итогу уже был недалеко от Ферстаппин, который в свою очередь пытался атаковать Ботоса, и в принципе у него это удачно прошло, и он смог выйти на третью позицию. В этот момент я ставлю еще и самый молчий круг, пытаясь догнать своего напарника, ну и потихоньку-потихоньку я догонял крата, хотя он был все-таки еще в секунде от меня. Но, с бага я все-таки получил ДРС на старт-финишной прямой. Ферстаппин, к сожалению, не смог удержать свою третью позицию, Ботас ее тут же отобрал на старт-финишной прямой за счет дреса и Слептима. Вернулся в третью позицию и отдал Ферстаппина на расстязание Пересу. Собственно, Перес сразу же начинает атаковать Ферстаппина уже на следующем кругу. И, соответственно, они начинают уже ехать бок о бок, замедлять позади идущий пилотом. Но и бота считает этим пользоваться и потихоньку отрываться. У Переса неудачная была первая атака, там уже и Кэммитон был рядом. Как я и говорил, они потихоньку начинали сдерживать пилотом позади них. И поэтому уже начинался такой паровозик образовываться. На шторм кругу я уже догнал крата, пытался его атаковать, но поздно начал тормозить. Пролетаю повороты, по итогу выезжаю в безопасной зоне. Ни в кого не въезжаю, слава богу, поскольку был у нас плюс все-таки. И по итогу теряю время по отношению к Крату и пытаюсь его снова догнать. В десятом кругу, к кругу по своему я догоняю крата, Пытаюсь его также пройти на обратной прямой. За счет слепстрима Дресса догоняю под конец прямой. Думаю по доносной траектории обойти, но... Он закрывает ее, и я решаю то, что ладно, сброшу лучше сейчас газ и заторможу, чем мы вдвоем просто в отбойник и закончим в нем же гонку, и поэтому просто подарим Mercedes очередную победу. Чего мне, кстати, не очень-то хотелось допускать. Так как у нас все еще есть возможность просто за чемпионский титул. Да, гонок остается все меньше и меньше. Уже после России у нас остается 5 гонок. Это Япония, Мексика, США. Бразилия и, конечно же, Абу-Даби. Собственно, за эти пять гонок надо как-то постараться их выиграть все. И, соответственно, сделать так, чтобы еще и Льюис не финишировал очень высоко. То есть не на вторых, там, третьих, четвертых позициях. А чтобы хотя бы был в середине первой десятки, там, пятое, шестое место. Ну и, соответственно, лучшие круги тоже делать мне надо. А не Льюису, либо еще кому-то. Ну, хотя бы ладно. Еще кто-то может их делать, но самое главное, чтобы не Льюис, чтобы он не набирал лишние очки. После всего пистопа я выезжаю, к сожалению, позади всех кроме Рассела, у которого что-то случилось похоже, ну, Вильямс, что с него взять. Ну и позади у нас также борется Кубица с двумя Альфа Ромео, которые также еще между собой борются потихоньку. Кубица ушел на пистоп, и я же уже догнал две Альфа Ромео и пытаюсь их как-то обойти, чтобы потерять меньшее количество времени. Но, забегая чуть вперед, мне это не удастся, поскольку Передо мной, сворачивает зачем-то вправо, я думаю, что он поедет на пистоп, соответственно, я решил там оттормозиться и дать ему поехать на пистоп. Но, как оказалось, он не поехал на пистоп, он меня просто хотел закрыть траекторию. И по итогу я посмотрел, на этом времени... Окей, на старт фишной прямой, я уже за счет дресса -то смогу его обойти, что, собственно, я и делаю. Также в этот момент квятнус выезжать из пистопа, что говорит о том, что я сделал неплохой андеркат. Но, я промахиваюсь с точки торможения, улетаю его в втором повороте широко... По итогу g снова едет передо мной, и все по -новому. надо снова по-новому отойдить, но уже позади меня был Квят, и Ботас там тоже был недалеко, а g меня неплохо так сдерживал Пытаюсь его обойти в четвертом повороте, но блокирую переднюю покрышку, благо не врезаюсь в него, но все равно теряю время. И к концу первого сектора Квят уже был у меня на хвосте, хотя до этого он был в, в секунде с чем-то от меня как бы говорил о том, что если я просто бы обогнал сразу джиннацию без каких-либо проблем, я смогу спокойно закончить гонку на первом месте. А так, мне еще, может быть, придется побороться с Квятом, поскольку он очень и очень близок ко мне. Но у меня есть и большое преимущество, это разогретые покрышки по отношению к Квяту, но он уже у меня на хвосте, и мы вдвоем обходим, конечно, 12 но я потерял за ним просто уйму времени, наверное, секунду 2-3. Именно с 12 пока ехал ехал, не мог его опередить. После пидстопов также у нас продолжили свою борьбу и перед с Ферстаппиным за четвертое место, и, в принципе, у них это шло ну, не шатковалка, Хэмбертон был позади, они обменивались позициями, конечно, Ферстаппин смог вернуть четвертую позицию. Потом Перес пытался его контратаковать на следующем кругу. Если бы, конечно, Перес был чуть ближе к Ферстаппину, он смог бы обойти до поворота, но, к сожалению, он смог только поравняться с ним, выйти чуть вперед, конечно. Но Ферстаппина была более выгодная траектория, за которой он вышел чуть быстрее, чем Перес, и смог с ним уже поравняться. Тут же и уже был позади, и Феттель был рядом, и они оба думали, где бы могли бы обойти эту пару, которая между собой борется. Плюс еще Перес блокирует свои покрышки на выходе из четвертого поворота, что позволяет Максу удержать свою позицию. До примерно следующего круга, когда Перес все-таки его смог атаковать, еще до поворота он смог его пройти без каких-либо проблем. Ну и позади уже за этим всем делом наблюдал, конечно же, Хэмильтон. Да, Перес еще умудрился тут накосячить с торможением, но благо в этот раз это не стоило ему позиции. Ферстаппин пытался атаковать Перес на следующем кругу, но не смог, уже смог его атаковать Хэмильтон. И Хэмилтон без проблем проходит сначала Ферстаппина, а на следующем кругу уже без проблем проходит и Переса. Да причем так удачно проходит, что они снова с Ферстаппином в борьбе за уже пятую позицию, и по итогу Хэмминтон начинает просто спокойно отъезжать, а Перес и в этот момент продолжает свою борьбу. И Перес, что самое главное, все-таки смог выиграть эту борьбу, заходя немного вперед, все-таки отобрал пятую позицию у Ферстапина. Фезарь, конечно, пытался как-то атаковать, но ничего у него не вышло. Они просто закрывали всю траекторию доступную. И по итогу он так и дальше продолжал сидеть позади. Там уже потихоньку устроил начинал погонять. Но вернемся к моей борьбе с Квятом. После того долгого опережения, я понимал, то, что Катер рано или поздно начнет меня уже атаковать. И я просто готовился к этому моменту, когда он меня начнет. И первого атака произошла на обратной прямой. Он меня пытался опередить, но он заблокировал переднее правое колесо. Я также слегка его заблокировал, но все-таки я смог отстать свою первую позицию и поехал дальше. Уже на 17 кругу он меня также пытался перейти в третьем секторе. И это ему удалось по сути. Я там много накосячил с торможением, чуть дальше улетел. И тем самым его пропустил вперед. Но думаю окей, буду его контратаковать. Но потом подумал, а зачем, если можно сэкономить ресурсы в данный момент и подождать там последнего круга, на котором я без проблем смогу его атаковать и не получить контратаки от Квята. Собственно я начинаю это делать, Квята еще и косячит в втором повороте на торможении, но окей, ладно, продолжаю за ним ехать, продолжаю показываться в зеркалах заднего вида Квята, немного атакую его иногда посмотрю на свой разрыв между мной и Ботосом. Поскольку потихоньку Ботос начинал нас догонять, потому что, ну, мы занимались подобными делами, то есть я его атакую, потом он меня атакует, ну и мы по итогу начинаем терять оба время. К этому моменту уже и Льюис там начинает отрываться от Переса и Ферстапина, поэтому я понимал то, что если Ботас украдется в нас и еще и Льюис нас догонит, то это будет полная жопа для нас. Ладно, не для нас, а для меня, потому что Льюис может работать на хорошие очки. Выиграть может он не выиграть, но возможность заработать 18 очков за второе место у него все-таки будет, что для меня не очень хорошо. Поэтому, начиная с 22-го круга, я просто атакую тут же Квята и начинаю от него тут же отрываться. Ну, как отрываться? Пытаюсь еще его при этом заставить ехать быстро в моем темпе. То есть получать от него дресс и Крим получал, но к 25-26-му кругу он уже станет даже больше, на секунду. Но самое главное то, что его босса при этом не догонял что для меня было, соответственно, и хорошо. На последнем кругу я еще и улучшил свое лучшее время, чтобы точно заработать эту гарантированную дочку. Льюис к этому моменту слабо догнал своего напарника Бутаса. и, соответственно, Льюис финишировал на четвертом месте. В принципе, мы продолжаем бороться за чемпионский титул, но, опять же, ситуация очень и очень плохая для меня, поскольку мне надо выиграть все этапы, а Льюису для того, чтобы выиграть чемпионский титул, надо просто приезжать где-то вторым-третьим все время и тем самым зарабатывать очки. У нас, конечно же, еще есть Леклер между нами, но Леклер данной гонки очень плохо приехал аж в конце второй десятки. Что для меня очень хорошо, я вот тут же догоняю по очкам и уже смог с ним более-менее сравняться. И, в принципе, уже в Японии, скорее всего, смогу его обойти, если, опять же, финиширую на первом месте. Но посмотрим, как у нас пойдет еще Япония. По крайней мере, в прошлом году у нас все было печально, точнее, в Макларне было все печально, я даже не смог закончить гонку. Поскольку я просто въехал в Racing Point, которая не очень безопасно выезжала в первом повороте. Ладно, Россию мы выигрываем, первое место за мной, второе за Квятом, дубль. Первый для Торороса, ну и первый для нас Квятом, что очень и очень неплохо. Ботас у нас приехал третьим, что меня, опять же, устраивает вполне, так как за кубы конструкторов мы в этом году не боремся. Но в следующем году мы обязательно за него будем бороться. Финальный результат у нас, Гасли у нас не смог прорваться из-за второй десятки, Леклер тоже, как-то топ-команды потихоньку скатываются, но Феррари, да, там уже где-то находится по характеристикам в середине пилотона. Мы, конечно же, являемся сейчас топ-1 команды, но, опять же, не очень далеко от мерседеса поэтому если мерседес начнет проводить себе обновление, то возможно они нас еще и скинут с этого места поскольку у нас новые элементы аэродинамики приедут только в Мексику а до Мексики мы ничего не сможем получить только если есть шасси но опять же шасси нет смысла качать поскольку в новом следующем сезоне у нас уходит новый регламент в плане шасси также после гонки нам предлагают к сожалению новый контракт почему к сожалению поскольку старый меня полностью устраивал я имел все бонусы третьего уровня имел хорошую позиции, ну а сейчас мне говорят фигу с маслом, и теперь мне надо было выбирать, что я выберу себе второго уровня. Ну, сначала подумал то, что возьму, окей, квалификационную позицию себе первую, к примеру, и писто второго уровня. Мне все равно сказали то, что хрен тебе, и я решил уже, окей, возьму тогда одновременные разработки на второй уровень. Поскольку в данный момент на третьем уровне нам ну, ничего не нужно, мы двигатель только начинаем исследовать, а там... Из-за того, что модификации идут по сути в ряд на мощность, мы не можем прямо по несколько модификаций сразу привозить себе на этап. И по итогу с третьего раза все-таки переговоры шли успешными, но опять же контракт меня не радует. И я бы сделал какую-нибудь функцию, чтобы можно было сохранять как-то старые контракты. Ну, к примеру, там в начале года ты подписываешь контракт определенный, и в течение года ты его примерно не хочешь менять вообще. Соответственно, выбрал один раз привилегии на весь сезон, и с ними катаешься, не, у тебя нет возможности их поменять в течение всего сезона. Как по мне это была бы неплохая такая фишка контракта. Что же, теперь надо заказать себе новую модификацию. И я решил то, что так как у нас только ДВС сейчас очень сильно страдает, шасси мы можем пока что забить. И плюс мы еще сделали, выиграли соперничество у Квята и также сделали задачу. Можно было, соответственно, потратить больше очков на двигатель и прокачать отдел качества. Но сначала взял, конечно же, модификацию, а уже потом отдел качества прокачиваем. И на этом, ребят, все, с вами Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, ребят, пока-пока, и удачи вам, ну и также небольшой вам тизер на Японию.